Рассмотрим график функции косинус Для построения графика функции косинус х минус 1 четвертая пи надо перенести график функции косинус на вектор с координатами 1 четвертая пи 0, то есть на 1 четвертую пи вправо вдоль оси х.